Уже два состряхи. Ну по руке. Домой. Давай, Само... сам упал. Да. Я тебе... Принела. Что? На место одень. Шо? один бальон. Подъем, на место, одень, а ага, сейчас, на, на, на возьму, на место, одень. на возьму. Сейчас твои дурацы. Два четыре. Поднимайся вот, и поднимайся. домой, братик, ишли до дома. Подъем, на место, одень, подорвался и домой, на место, одень, Путь тебе! Да. <связи> Блять, на меня сразу... Ей...